снова здравствуйте друзья коллеги это четвертая серия сериала конспект семинара по мини винтам 20 и вторая часть разговора про лечение с удалением про его механику биомеханику скорее правильно сказать в первой части то есть в третьей серии нашего сериала мы поговорили глобально в принципе про такие общие аспекты лечения с удалением биомеханики что влияет на положение Резцов, точнее на изменение их, их положения, маляров там на наклонное движение или корпусное движение резцов и решили, что надо ответить на три вопроса, прежде чем начинать выбирать механику, что я хочу сделать с наклоном резцов, уменьшить их или двигать их корпусом назад по мере ретракции, что я хочу сделать по вертикали с резцами, интрузировать, экструзировать, оставить на месте и что я хочу сделать с малярами по вертикали, интрузировать, оставить на месте, экструзировать. Ну, все варианты мы разбирать не будем, давайте просто чуть-чуть как бы уже более на примерах какую-то логику дотренируем. Допустим, допустим, вы смотрите на пациента, которого вы решили лечить с удалением, это отдельный большой разговор, повторюсь, но это означает, что у вас есть какой-то дефицит места на верхнем зубном ряду больше, чем вы готовы исправить другими способами, да, там, сепарации, расширением и так далее. И чаще всего это имеет место при втором классе, когда мы еще хотим какую то корпусную некоторую ретракцию резцов осуществить в добавок к этому. Ну, допустим, второй класс, протрузии... Довольно типичная ситуация, где можно подумать об удалении. Вот. Соответственно, вы удалили два премоляра. Например, чаще всего мы удаляем пятерки, чтобы красивее был результат. Иногда шестерки очень плохие. Да? У российских пациентов такая традиция есть. Шестые достаточно плохие зубы. Если восьмерки есть, то можно удалить шестерки. И начинаем перемещать переднюю группу, всю переднюю группу назад. При этом мы спрашиваемся первое. Каким типом движения я хочу переместить резцы назад? Допустим, они в протрузии, улыбка в профиле. Протрезивно мы говорим наклонным движением. Первый вопрос отвечен. Второй вопрос. А что мы хотим сделать с, накло... э, с вертикальным положением этих листов? Чтобы... Допустим, мы говорим, я хочу их экструзировать. Ну, допустим, потому что при дисплее, да, при эмме, они мало торчат из-под губы. Э, арка улыбки тоже хочет экструзии листов. Глубина перекрытия неглубокая, и мы можем себе позволить эту экструзию. Да? Итак, второй вопрос мы себе ответили. Хочу экструзировать резцы. Ну и третий вопрос, например, что хочу сделать с малярами. Ну, например, давайте решим, что у нас пациент с высоким углом, с немножко с увеличенным сто лица. И мы, допустим, готовы немножко интрузировать ему маляры в боковом отделе верхние. А дезаклюзия, которая может из-за этого появляться, ну, допустим, будем решать ротации нижнего зубного ряда. Вот такой вот, да, по часовой стрелке эластиками второго класса. То есть, допустим, Сагитальный ущелье второй класс мы хотим решить не полностью за счет передних зубов, потому что он, например, полный, второй у нас, да. А протрудия у нас не столь выражены, и мы собираемся передние зубы переместить, например, на 4 мм назад за счет удаления, там 4,5 может быть, а еще 2,5, например, решить нижними зубами вперед. Вообще про логику лечения второго класса у нас был отдельный разговор: сериал, конспект семинара по сагитальным вертикальным аномалиям 2-3 класса. Там, если что, можно эту логику освежить. Или посмотреть, если вы еще не видели. Так вот, допустим, мы хотим нижний зубной отвращать, и чтобы экструзия нижних маляров не приводила к ротации челюсти назад и вниз, к ухудшению класса, мы хотим, чтобы по мере ретракции наверху у нас верхние маляры интрузировались и компенсировали таким образом ротацию нижнего зубного ряда с экструзией нижних маляров. Итак, мы ответили на третий вопрос. Мы хотим, чтобы маляры интрузировались. Итак, мы поехали выбирать механику. Если мы дадим тягу, в таком случае ниже центра сопротивления и горизонтально. Например, мини винт между пятым и шестым, головка его ну, как можно ближе к дуге. Или подскулой винт и опущена, например, рычаг такой вниз, да, от него тоже ближе к дуге. Или длинный винт, который и так, в принципе, близко к дуге головка. Ну, то есть, чтобы тяга шла там где-то, ну, не выше шейки зуба, не, ше... не выше шейки маляра, да, там, ближе к крючку маляра, ближе к дуге. Это винт, обычный штатный крючок на стальной дуге 19-25, между двойкой и тройкой, который припаянный, да, к нему дали тягу и получили горизонтальную тягу, которая идет ниже значимо, чем центр сопротивления верхнего зубного ряда. Потому что он находится, как мы помним, 8-9 мм от уровня дуги в среднем. Раз эта тяга горизонтальная, то вектора, вектора на перемещение резцов и маляров не будет. То есть, как будто бы они должны двигаться горизонтально. Но, поскольку эта тяга значима на расстоянии от центра сопротивления, то есть плечо. раз есть плечо, вы знаете, есть момент. И значит, зубной ряд, как вы отлично понимаете, будет вращаться вот таким образом. Вот таким образом, то есть по часовой стрелке. Ресты пойдут в экструзию, маляра пойдут в интрузию, собственно, то, что нам и надо. Поскольку тяга идет низко, идет к низкому штатному крючку, значит она крепится ниже центра сопротивления передней группы зубов. А раз она ниже центра сопротивления передней группы зубов, значит передние зубы будут пытаться пойти назад каким типом движения? Наклонным. Да? Собственно, это нам тоже и нужно, потому что изначально мы три задачи себе и поставили. Убрать протрузию. Экструзировать резцы, интрузировать маляр. Значит, нам подходит вариант, который у нас там обозначен в нашем семинаре и в схемах как номер один горизонтальные, низкая тяга э, от винта 5-6 или от подскового винта к штатному крючку на дуге. Будет достигать наших задач. Все варианты, как я уже сказал, рассмотреть не будем. Давайте рассмотрим чуть-чуть более сложный вариант. Я немножко в финале прошлого видео его как бы упомянул, когда мы логику пытались осмыслить. Да? Допустим, вы даете, вы говорите, а я вот не хочу, чтобы верхние резцы, например, экструзировались. Ну, допустим, у меня уже тенденция к десневой, эмма, дисплей хороший, мне не хочу. А, Но ну, при этом, например, в боковых отделах у меня десневая улыбка, или я хочу там, да, компенсировать экструзию нижних маляров от исправления, например, нижней глубокой шпей или от эластика второго класса, за счет того, что я хочу и нижние да, зубы вперед поднять, я все равно хочу интрузию верхних маляров. Тогда мы думаем, все в принципе, а ну и у нас тоже протрузия. То есть все то же самое, что в первый раз, но я не хочу экструзии резцов. Как бы мне сделать тогда так, чтобы резцы все-таки менее вероятно экструзировались, а все остальное было так же, как в прошлый раз, в прошлом примере. Мы уже в прошлом видео упоминали, мы можем дать тягу немножко более вертикально, а не горизонтально. То есть, например, обычный штатный крючок, но винт повыше. В среднем положении где-то там миллиметров может быть 4, 5, 6 от уровня дуги. И мы даем такую тягу, и она имеет немножко вертикальный вектор. Из-за того, что тяга имеет вертикальный вектор, вот такой, да, она пытается весь зубной ряд внедрить. Потому что на этот объект, зубной ряд, действует сила, которая пытается двигать его вверх. И резцы пытаются внедряться, и маляры пытаются внедряться. Но поскольку вся эта тяга все еще идет ниже центра сопротивления, ниже, да, если центр здесь где-то, то мы проходим где-то ниже, да, и значит зубной ряд все равно будет ротироваться от момента, да, то есть все равно ротация верхнего зубного ряда будет подходить по часовой стрелке. Получается, что от вектора резцы пытаются внедряться, а от момента пытаются экструзироваться. Точно никто не скажет, в мире вот конкретно у этого зубного ряда с его объемом зубов, с его плотностью костной ткани, вот именно с такой направлением тяги с ее силой, что там точно победит. Но в целом с удалением вектор довольно серьезно участвует. При когда зубам не так легко уходить назад, момент преобладает и зубной ряд больше вращается. При потому что, как бы, когда ты пытаешься двигаться, когда ты уперся во что-то, тебя начинает крутить. Да? А если у тебя есть свободно, куда двигаться, то ты как крутится не так быстро. Поэтому при удалении вектор имеет большее значение, чем при дистеризации. Так вот, совокупность вектора и момента говорит нам о том, что резцы вполне вероятно компенсируются вектор и момент, то есть и останутся примерно на месте. Момент пытался внедрить, момент пытался экструзировать, вектор пытался внедрить. Совокупность, возможно, резцы останутся плюс-минус на месте. Да? А маляры точно будут внедряться, потому что и момент их внедряет, вот маляры, да, вот они внедряются, и вектор внедряет весь зубной ряд, и поэтому с малярами, очевидно, они будут внедряться. Ну а поскольку наша тяга все еще идет к низкому крючку, то есть ниже центра сопротивления, значит верхний зубной ряд, точнее верхние передние зубы, прошу прощения, будут идти наклонным типом движения назад, например, при протрузии нам это выгодно И так далее. Что нам нужно, если, например, мы хотим, чтобы ничего никуда по вертикали не двигалось? Ни резцы не экструзировались, не интрузировались, маляра не экструзировались, не интрузировались. Тогда нам, очевидно, нужно, чтобы не было ни вектора, ни момента. Если эта ситуация, в которой нет ни вектора, вертикального я имею в виду, он чисто горизонтальный, ни момента, это значит, что горизонтальная тяга, проходящая через центр сопротивления. Высокий крючок, 8-9 мм от уровня дуги, да, и высокий винт на, таком же, на такой же высоте. Высокая тяга, проходящая горизонтально через центр сопротивления, вращать зубной ряд никуда не будет, и зубы будут просто идти горизонтально назад. Но тут возникает нюанс, что эта тяга проходит э, не, через центр, не ниже центра сопротивления, она проходит и к крючку к высокому, раз проходит к высокому крючку. Значит идет близко к центру сопротивления передних зубов. И значит передние зубы, хотите в этот или нет, будут двигаться корпусно назад. Поэтому для протрузии такая ситуация не очень хороша. Сами там поразмышляйте, как сделать, чтобы убрать протрузию. Намекну, можно работать или торком, или непрямой опорой. Да, потому что при непрямой опоре уже тогда обычная биомеханика включается. Вот. Если вы хотите, например, внедрить весь зубной ряд по мере, по мере ретракции, это пациенты такие, знаете, с увеличенной высотой лица, у которых второй класс, и вы хотите, чтобы Весь зубной ряд внедрился, верхний, по мере ретракции, да, и нижняя челюсть за счет этого сделала авторотацию переднюю с увеличением подбородка, с улучшением класса. Тогда вы какую тягу дадите? Такую тягу, которая будет иметь вертикальный компонент, да, вертикальный компонент, то есть будет внедрять весь верхний зубной ряд, но не будет иметь значимого момента на вращение по часовой. Это обычно высокий винт, максимально высокий, между пятым и шестым чаще, и обычный штатный крючок. Но то есть, если винт очень высоко, миллиметров... 8-9 от уровня дуги, то тяга пройдет под углом, но практически через центр сопротивления верхнего зубного ряда. И весь верхний зубный ряд начнет внедряться. В общем, тема эта интересная. На семинаре разбираемся подробно с примерами, с таблицами, с объяснениями. А я думаю, что пора и честь знать. Мне спасибо злоупотребило вашим вниманием уже больше 11 минут. В следующих сериях пойдем дальше. А Ждем вас на семинаре по медиентам 2.0. Это интересно, подробно разбирает актуальные темы. Спасибо за внимание. Пока.